Часто ли вы сталкивались с такой ситуацией, когда слушаете крутой, стильный, хитовый трек, а потом открываете перевод и не можете поверить своим глазам? Сегодня мы разберемся, почему треки на английском звучат круче, чем на русском. Проведем небольшой эксперимент, дабы убедиться на практике в моей теории. А перед началом не забудь подписаться на канал и показать активность под этим видео, ведь лучшие комментарии попадут в следующий ролик. А мы начинаем. Ну что ж, для начала я хотел бы вернуться в те чудесные, прекрасные времена, когда я учил английский в школе. Ну как учил? Я просто зубрил неправильные глаголы, слова, сочетания, целые тексты, не понимая абсолютно ничего. В то время нашим учителям было, мягко говоря, вообще похуйё. Не знаю, как проходил урок именно у вас, но у нас он приходил именно таким образом. То есть приходил учитель... Писал неправильные глаголы, либо какие-то слова на доске. Говорю, переписывайте себе в тетрадь. Обязательно говорили, носите с собой словарную тетрадь, чтобы вы знали слова. И никто нам не объяснял, как читаются эти слова правильно. То есть нам постоянно твердили, записывайте слова. Записывайте их в свои тетрадки. То есть словарные тетрадки. Это было прям обязательно. Если ты забыл словарную тетрадку... Я тебя засажу. Я, к слову, тетрадку такую не носил. Yeah. И в таком формате я проучился целых 8 лет Срок, я скажу, не маленький. И почему-то к тому времени в моей крошечной такой маленькой голове Закралась мысль, что если я учу эти слова Я учу эти глаголы, зубрю огромные тексты Значит я умею правильно говорить на английском И умею все эти навыки применять Ну, как покажет история дальше Вы Мат нахуй, вообще, просто никакой нахуй то есть на протяжении 8 лет я изучал английский никак. То есть я просто зубрил слова, но толку от того, что я знаю эти слова, я знаю эти неправильные глаголы, если я не умею их применять. Это все равно, что первобытному человеку дать топор, камень, какие-то орудия труда и не объяснить, как ими пользоваться. Когда-то, через много-много лет, человек, возможно, поймет, что можно этим топором рубить деревья, можно добывать себе там пищу как-то и так далее но сколько времени пройдет 10 20 может быть 30 лет я не знаю мужик ты решил снимать эту клаунаду, компилировать ладно едем дальше когда я закончил 8 класс то есть это были такие летние каникулы моя мама решила отдать меня хорошему репетитору по английскому языку и я думаю зачем ведь я знаю английский просто как носитель просто такой ходил, я такой, я знаю этот английский, просто вот так пять пальцев. зачем? Но меня ждал большой-большой позор когда я пришел на первое пробное занятие когда еще была рядом моя мама и меня решил проверить этот учитель, она меня спросила она задала мне вопрос какой твой уровень английского, знаешь ли ты там, что-то, какие-то, может быть, азы еще что-то, я сказал, да в принципе я шарю, то есть я вообще American boy, и когда меня попросили прочитать алфавит, оказалось, что я даже неправильно читаю алфавит. И тогда я почувствовал себя настолько тупым, настолько просто отсталым, что в конце восьмого класса я не умею правильно читать английский алфавит. Я свою отбоялся, нахуй. Отплакался, отбоялся. Вообще похую. И то есть раньше, когда я знал английский, как мне казалось, я слушал все эти хитовые песни, видела эти надписи на футболках, различные принты, и мне казалось, что там заложен какой-то большой такой глубинный смысл. Спустя, наверное, полгода изучения английского языка, плотно, по-настоящему, не как в школе, с меня спали эти розовые очки, то есть я перестал уже боготворить а, какие-то хитовые песни, там, принты на футболках и так далее. И последним таким случаем было, когда я покупал а, овощи на рынке, все, наверное, представляете таких бабушек, которые стоят там на рынке, в шляпе такой от солнца и так далее. И у одной из этих бабушек была такая огромная надпись на всю футболку, которая звучала как секс-террорист. А я, конечно, могу допустить, что эта бабушка была еще ого но мне кажется, она была даже не террорист. И тогда я понял, что все вот эти надписи на футболках, в большинстве случаев это просто рандомный набор каких-то вот брендов, каких-то слов, которые просто берут из головы. Ну что ж, теперь мы плавно переходим к теме, ради которой мы все сегодня собрались. Почему треки на русском не звучат так круто, как звучат треки на английском? Здесь все очень просто. В русском языке очень много таких букв, словосочетаний, которые в принципе произносятся немелодично. То есть сам по себе русский язык богатый на различные... Афоризмы, на различные метафоры Поговорки и так далее Но сам он звучит мелодии некрасиво То есть здесь русский язык Ничем не хуже и ничем не лучше Просто произношение Различных букв и так далее Звучат не так мелодично У нас нет какого-то интересного акцента Все звучит немного грубовато Поэтому это первое отличие Второй момент это кардинально разный подход К созданию музыки А в русской музыке всегда делался упор на текст то есть, нужно было, чтобы текст был со смыслом и так далее. Это все пошло еще с давних-давних времен, со времен СССР и, может быть, раньше. Но в англоязычной культуре, то есть в культуре англоязычных народов, голос не использовался как ретранслятор каких-то мыслей. То есть, ну, опять же, это не всегда, но в большинстве случаев голос являлся таким же инструментом, как бас, гитара и так далее. В тех песнях, даже если мы сравним джаз 60-х годов, в России и в Америке, то есть всегда делался упор на звучание, то есть американцы, англичане и так далее, они никогда не закладывали огромный смысл, то есть в своих текстах, им нужно было, чтобы это звучало мелодично, звучало интересно. И здесь в принципе кроется корень проблемы, то есть в то время как в русской музыкальной культуре упор делался на текст, нужно было вложить смысл и так далее, в Америке, к примеру, делали просто упорное звучание. Звучит круто, текст самый простой, ну и ладно, зато песня станет хитом. То есть всегда подход такой ценился. Сейчас, уже в новой школе и так далее... Новые рэперы, фрешмены, они используют инструмент тоже как голос, они делают какой-то глобальный упор на текст, тот же Rocket, Platinum, обладает и так далее, то есть они делают упор на звучание, и это круто. И возможно русский язык когда-нибудь придет к такому этапу, что треки на русском будут звучать так же круто, так же мелодично, как и на английском, ну в принципе я думаю покажет время. И прямо сейчас я хочу провести небольшой эксперимент. Я запишу трек на английском, в котором будет хорошее звучание, но просто такой бредовый смысл. Перевод вы увидите в субтитрах, и сейчас я покажу наглядно, что какой бы бред ты ни написал на английском, это все равно будет звучать круто. Поехали. Значит, все на свете нереально, но я мечту свою Лелея решил проблему гениально. Я подключаюсь к Галилео. Tell me might not be her my tell me might not lay her Remember, my did my Every day my rap rub my so, so sweet, yeah, you